Если же говорить э, о соотношении ожидания от команды и показанный результат прямо сейчас, то, наверное, рулевой Денвера Брайан Шоу э, является одним из главных кандидатов на отставку на первую тренерскую отставку в NBA в этом сезоне. Э, его команда начала э, текущий чемпионат так же, как и начало прошлый, то есть очень плохо. Э, Причин этому много. Но главное, наверное, то, что э, Шоу не может найти э, нить управления командой, которая досталась ему после э, Джорджа Карла. Ту э, бегущую команду, все мы помним, как она прекрасно играла в регулярном чемпионате и также э, уверенно проваливалась в плей-офф. Э, шоу пытается ее изменить уже второй год, но у него, к сожалению, э, мало что получается. Почему? Ну, в первую очередь, наверное, тот состав у команды, который ему достался от предшественника, он был заточен под совсем другой баскетбола. Разыгрывающий тайлоусом и легкий форвард, и тяжелый форвард, и центровые команды, которые выходят из стартовой пятерки, все они более приспособлены играть быстрый, атакующий баскетбол. Шоу больше любит позиционку, но, к сожалению, пока у команды это не получается. Пока э, те авансы, которые ему выдавались, когда он был ассистентом у Фила Джексона, когда был ассистентом у Франка Вогеля в Индиане, они не оправдываются. И Брайан э, очень быстро стремится к тому, чтобы остаться без работы. видео.